Вышел немец из тумана и пошел мочить Рошана. Но придя мочить Рошана, кончилась у немца мана. Бледным немец стал как мил, тут канадец подоспел. Долбанул своей ультой, выпьем же за упокой. И пошел канадец зрелый умертвлять Рошана смело. Он Рошана замочил, катку братьям затащил.